Выглядит, как тюрьма. Жестко. Такое чувство у меня было вчера. Какое я вообще здесь делаю? Друзья, всем привет, всем доброе утро. У нас воскресенье. И я направляюсь на свои первые в жизни соревнования по стрит -лифтингу. И, в принципе, соревнования за последние, наверное, 5-6 лет. Поэтому... Сегодня будет взвешивание, с ваш регистрация. Вчера я уже был на регистрации взвешивания, но я не попал в свою категорию до 90 килограмм. Просто я как думал, либо у меня вес будет 92-93, и мне смысла нету резаться до 90, а тут показалось 91 килограмм. Я скинул футболку, скинул шорты, скинул носочки и показывал 93, то есть 300 грамм всего. Поэтому я провел определенные манипуляции, которые скажу попозже, если все получится. Глеб, респект, если смотришь. И... Сегодня посмотрим, какой будет вес. Хочу попасть в категорию до 90, хотя по юношам, в принципе, нет такой категории. Только взрослая категория. Я, скорее всего, буду выступать и в своем возрасте, по юношам, до 18 лет, и по взрослой категории. И сегодня должно это случиться. Мастер спорта. Жди. Right You got it right this time. Окей, друзья, рассказываю, как было и как здесь есть сейчас. Здесь какой-то завод. Это выглядит довольно стрёмно. И вчера я плутал, не мог найти немного. Но сейчас я уже знаю, куда идти, поэтому все в порядке. В общем, вчера я не влез в категорию, набираю глеба, говорю, алло, берт, сочный на твоя помощь. Он в теме, он знает, как занять вес. И говорит, Диман, Ники пишу. Бери лимон. Ешь половинку лимона. Не пей, не ешь до взвешивания. Изи, профиль». Я так и сделал, только вместо половинки съел целый лимон. И это было очень жестко, то есть без всего прям целый целой с кожурой. И сейчас мы посмотрим, какой тут даст результат. И знаете что, друзья? Я ушел в категорию Глеб, ты красавчик, совет просто топовый. 90 килограмм, я вошел в категорию и весил 89 ,4, поэтому сейчас накидок на воду и есть что-то особенное. — С детнего Екатерина. Нет? Без Нет. нельзя. после и мы специально решили провести его в Санкт Петербурге, в нашем молодом региональном отделении, где еще молодая команда, уйдет всего несколько турниров, хотели с ними поделиться опытом и уже в дальнейшем они а самостоятельно могли развивать данное направление в, в Санкт-Петербурге, Лиги на столбости, со статусом мастерского турнира и выше. Для этого мы приехали сегодня, чтобы их осуществлять, и поэтому будем сейчас выбирать основные моменты судейства что касаемо спортивеней и отниманий. Также спортсменам напомню, что сегодня у нас проходит чемпионат как по классике «Тихо-бутных по Мы поделим потоки таким образом, что вначале выйдут Потягивание первое движение для тех, кто выступает в выборе. Как только поток проходит, выступает сразу подтягивание отдельное движение. После этого уже переходим к грусе. Соответственно, грусе первое, второе движение для тех, кто в двухборе выступает. И только потом те, кто отдельно выступает быстро. Соответственно, чтобы у тех, кто выступает в двуеборе, было время на то, чтобы восстановить свои силы и продолжить а, соревнования. Основные моменты, давайте с вами судим, немножко бок, чтобы всем видно было. Итак, у нас два боковых судьи, один центральный. Центральный располагается перед спортсменом, немножко в сторону подходя. Соответственно, чтобы он мог наблюдать за тем, как спортсмен выполняет заведение подбородка, за тем, чтобы не было раскачки и чтобы ему было этом видно сигналы боковых судей. Какие у нас были изменения в сравнении с прошлым годом по правилам? В прошлом году боковые студенты также давали команду, вот сегодня вопрос подавал, да, имеет не право боковой студент, штат спортсменов, замечания дать. Сейчас никаких замечания он не имеет права давать. Он все свои команды, то есть сигнализирует флажком, дает центральному судье, И уже только центральный судья дает команду, получать спортсмену. В принципе, будет такой строиться. У боковых судей флажки. Первый сигнал, первый сигнал, который вы делаете, это заведение подбородка. Как только спортсмен завел подбородок за перекладину, зафиксировал правильное положение, по подгреймонтальном прорискале. Принцип показателя. то Здесь важный момент получается. Подбородок, внешняя сторона должна пересекать внешнюю сторону перекладины. Вот здесь увеличено назад. Вот это вот уже правильная позиция. Уже логовый дня можно зафиксировать что в да? Соответственно, не обязательно вам а, смотреть вперед. При этом спортсмен может смотреть и наверх. Да? Но для того, чтобы он занять правильное положение, соответственно, подбородка, ему придется уже касаться переплазиной своего КДК. Ну, потому что уже глубоко надо заводить. Так понимаете, да? В связи с тем, что у нас в правилах есть четкая фиксация верхней точки, то есть у вас правильное положение должно быть в оборотке, они а просто вы должны быть выше перекладенной. А, поэтому мы не отменяем обратный плат. Потому что чисто физиологически удобнее, конечно, делать обратным платом подтягивания. Вы как раз заводите, нежели как бы, передним. Но опять-таки, кто как привык, кто, как тренировался, кто как готовился, правила допускают как передний, так и обратный вклад. Обязательно слово, чтобы он был закрытым. А у вас не должно быть никаких колец, никаких браслетов, мы это все снимаем. Допускаются кисевые винты, лотевые винты все запрещены. Если у кого-то есть определенная травма, например, скажем, расстяжение, да, травма света, то обязательно нужно приходить к секретаряту, прежде чем начнется фотольбойный поток, показать медицинскую справку, заключение, что у вас есть определенная травма, да, и тогда вам можно будет уже по нажав наступать. То же самое касается тейпинга. Тейпинг также запрещен. Ну, если только нет специального решения. Опять-таки, по форме одежды. Боковые судьи, чем занимаются, но ну, также электронный тоже гип. Спортсмен, как только вышел на помост, если у него есть какое-то нарушение по форме одежды, ему сразу надо дать замечание. На то, чтобы спортсмен исправил э, свое нарушение по форме, дается одна минута. Если через минуту он не исправил, значит, соответственно, данный подход аннулирует. Обязательно напоминаю, что выступаем на ушл. У вас должны быть майки, соответственно, не должны закрывать локти. Если же, ну, как обычно у нас бывают такие спортсмены, которые не читали правила первый раз, приехали, приехали в брюкок, просите либо у других спортсменов шорты, либо же на крайний момент это закатите в штаны, штанину. Чтобы по правилам все-таки все у вас ну, как бы было правильно. То же самое, опять-таки, момент такой, в этом году мы столкнулись с этой историей, что некоторые спортсмены решили читингом заниматься. Мы поэтому сделали новый редакцию правил. Это касаемо облегченной обуви. Приходит балетка, вроде как обувь есть, но легкая, да? Соответственно, какое-то преимущество в не дает. Поэтому прописали, что четко это должна быть спортивная обувь. Это тоже лично бывает. А теперь, что касаемо техники выполнения. Ну, по поводу подбородка, понятно, да? Внешняя часть, еще раз напомним, должна пересекать внешнюю часть а, перекладин. Правила это таким образом, что, а, что вы должны как по горизонтальному, по вертикали. Занимать Итак, а занимать правильные стоимость положения. Итак, все делается по команде центрального судьи. В отношении секретарь объявляет о том, что готовится. Так давайте начнем с самого начала. У нас два помоста. Юноши, ветераны, девушки выступают там. Открытая категория выступает здесь. Соответственно, все спортсмены перед началом потока, скажем, если вы знаете, что сейчас у нас более первое упражнение, то все, кто выступает в двое более первое подтягивания, все уходим либо в раздевалку, либо здесь вот предпланика, скажем, готовимся к своему выступлению. Там у вас э, есть э, табло, их два э, табло, как вы получаете на первый помост, на второй, где как раз таки будет показана вся очередность э, выхода да, на помост, кто за кем выходит. Выходим мы э, согласно тому, как заявили стартовый свой вес. Если, скажем, кто-то заявил 20 кг на потягивание, а кто-то заявил 30 кг, независимо от своей весовой категории, так как все в общем потоке выходим, выходит тот, кто заказал наименьший вес так по нарастающей поднимаемся выше. Таким образом, у нас подходит три подхода. Три попытки вы свои завершаете и уже готовитесь к выполнению второго упражнения, для да, тех, кто а, занимается, ну, в игре участвует. Соответственно, как только своя, секретарь назвал вашу фамилию, сказал, Иванов готовится выйти на помост. Он не выходит, Иванов, на помост, а только готовится. То есть, он уже... Так, так, так вас. Вот у нас здесь вход будет на помост. Соответственно, второго моста вход будет с той стороны. Стоим и ждем. Что здесь, что там, есть у вас коробочка с магнезией. Можете уже, соответственно, там воспользоваться. Здесь никакой магнезии мы не используем. Запомните этот момент. И не просим секретарей, ассистентов не тратим на это время. Подготовились. Как только здесь ассистенты подготовили вам без, скажем так, 20 кг зацепить на поезд. Депутат видит, что все готово, он уже тогда вызывает только спортсмена выйти на помощь. Говорит, Иванов приглашается на помощь. И только после этого Иванов выходит. Соответственно, так как мы уходим отсюда, например, да, что касается открытой категории, поднимаемся на ящик, садимся, э, ассистенты, получается, вовешивают вес, цепляют поясом, встаете, берете за перекладину, Занимаете позицию, соответственно, э, занимаетесь исходное положение, висите на И только после команды судьи, ну, только вам для этого судья дает первую команду, приготовится, вы готовите, занимаете исходное положение. После этого судья дает команду старт и только после команды вы имеете право начать выполнение упражнения. Соответственно, поднимайтесь, занимайте исходное положение, положение правильной верхней в верхней точке. Боковые судьи моментально, как только увидели, никакой здесь фиксации, чтобы долго не было, да? Как только увидели, что подбородок заведет, за перекладину, сразу моментально сигнализируем об этом центральном суде, Поднимаем флажок. Это ваш первый сигнал в боковым Центральный судья, как только увидел, что хотя бы один из боковых судей дал команду, что все окей, он дает команду вниз. И только после команды вниз, ни во время, ни до, после команды. Смешу, да, давайте берем тогда. Да. Я тоже отчинаю. <реклама> <реклама> Получается, только после команды вы спускаетесь вниз. Как только спустились вниз, никак уже, ну, не надо выпрыгивать, да, там спрыгнули или там э, залезли на ящик, ждем команду крайнюю. Судья дает вам команду завершить, а дает он ее после того, как вы в нижней точке также выпрямили руки в локтях, да, исходное положение. Только после этого вы уже имеете право покинуть помостку хорошая песня. Да. Дима Билан, наше все, да? Так, есть ли какие-то у вас вопросы именно касаемо вот, команд судей? Нет, да? Судьи. Все понятно, как тоже делают. Один кого судья находится также ну, на ящике там, второй здесь. Чтобы у вас, как бы, ну я раз, точно поезжаю, чтобы у вас получается на уровне вас. Понятно, да? И как только зафиксировали правильное положение, сразу моментально поднять флажок. Моментально. И ждем там еще, да? Сразу подняли. Спортсмены. Судьи, мы сейчас экспериментируем его движение, чтобы они сделали быстро, да? Чтобы центральный сидят в команду сразу старт. А для этого я тоже вначале буду сидеть в качестве экстремпляровки. Ваша же задача тоже, чтобы в верхней точке вам не пришлось долго ждать. Постарайтесь не чингингом заниматься, да? Там резко убрали. Здесь. А все-таки правильное положение покажите центральному сидят. Заведите чуть побольше. Потому что тот факт, что вы резко залили там, да, или как-то постарались читенком заняться, мол, вряд ли судья не заметят, да, боковой судья можно затормозить в этот момент, да, если вы потеряете драгоценное время, потеряете свои силы, и таким образом, если это первый подход, например, ваша сила уже не будет на другие подходы. Поэтому старайтесь делать все четко правильно. следующий момент получается. У нас по правилам опять-таки прописано, что ноги у вас должны быть выпрямлены, в коленях. На стартовой вы тоже исходной позиции занимаете, они а выпрямлены, в колени. Но. Если у кого-то рост не позволяет, или же, ну, условно говоря, вы привыкли чуть-чуть, чтобы у вас согнуто. Ничего страшного, чуть-чуть можно. Ну, еще чуть-чуть огни. все, вот так можно. Но, тогда все придут движение, вы должны так же делать. И должно быть такого, чтобы мы поднимались, у вас ноги дергались вверх-вниз да, с разной позицией. Все, это уже будет считаться как рывок. Потом старайтесь сделать тоже правильно. Это для чего я еще говорю, для того, чтобы вы э, реальные веса заказывали. да? Если вы на тренировке эти веса не брали, э, ну, Опять, если вы занимаетесь там, максимальным 7-8%, потом максимально весь этот, который да, там, да одна история. Если вы уже, уже делали проходку и вы знаете, что там, 100 кг, то у вас максимум, да, не надо там рисковать, чуть больше брать или там может, дать предельный вес, чуть, чуть постарайтесь по ней поменьше, чтобы наверняка, но если, конечно, не третий поход. Так, это что касается рекомендаций. А, если вы начинаете присматриваться. В момент, когда там наносили или что-то еще, пальцами вы можете шевелить, но при этом у вас касание ладони должно быть перекладиной. Это больше, наверное, к многоповторному подтягиванию, да? Когда вы выполняли упражнение, соответственно, начали немножко поправляться. Можно, если у вас касание есть. Ширина, она никак не регламентируется. Ширину можете выбирать абсолютно любую. Главное, в правильное положение ладсей, не дергается ногами, никаких рывковых движений, Момент, кстати, тоже такой для судей покажу, внимательно смотрите, если спортсмен выполняет упражнение, где-то вот на мертвой точке, да, получается, вот на середине движения, он остановился, но при этом дальше включил, там, скажем, да, у вас ну, плечи и пошел вверх, это нормально, выпускается. Но скажу вот так. Поднимается вверх, зафиксировался и дальше все-таки включил, получается, как у плечи и пошел вверх. Лопат, точнее. А если же он, получается, за -э, застрял на середине, потом чуть спустился вниз и дальше пошел, это уже все, это считается уже двойное движение вверх вниз. Оно запрещено. Все, Нет. Нет, Нет, да, На Нет, да. Стат. На помощь приглашается жемеринный пизман. Вес, да. На помощь приглашается жемерительный пиздман. Итак, важный момент Все так же, как классики, делаются по команде Приготовится старт Вы, значит, спускаетесь вниз Заняли правильную позицию Спускаетесь вниз Вверх Только после команды вверх вы поднимаетесь наверх И когда вы выпрыгались, заняли сотни старт позицию Судебная команда совершит И только после этого покидаете по мосту Запомнили, да? Теперь внимание тонкости. Первое. Это по поводу щителька, особенно в воркауте эта тема распространена, да? Когда у нас наклоняется вперед, вроде угол 90 градусов, есть лотях, да, но по факту таз не двигался и не поймешь, что он скачается. Сейчас. Да. Это не допускается. Правило четко прописано, что у вас движение таза и движение плеч равномерно должно быть вниз, равномерно вверх. Запомнили? Если у вас какая-то часть, скажем, ну, получается, верхняя часть плеча опережает, уходит вперед, но при этом таз тоже вроде спускался, да? Судья тоже имеет право вам сказать «нет». И вот это иметь в виду, что нужно обязательно строго спускаться. Далее, судья боковой следит угол каким образом фиксируется? Да, не то, что угол 90 градусов, как-то и там дальше трактуется уже кто как угодно, а либо по трицепсу считают, либо по трицепсу, да? Мы мысленную линию проводим от, получается, лося. До середины плеча. По факту это получается вот кость, да? Посередине руки. Вот эта кость, она должна быть параллельно думаете? Понятно? Как только параллельно вы судья сразу понимает боковой плажочек, центральный судья сразу дает команду вверх. И только после команды вы поднимаетесь. Еще раз давай попробуем. Приготовиться. Старт. Вверх. Завершить. Запомнили? Движение таза. Мысленная линия вот эта, которая делит руку пополам, должна быть параллельна. И, соответственно, без этих рывков ноги у вас направлены вниз, они выпрямлены. Если они у вас чуть-чуть согнуты на исходной позиции, то в такой же аппарате вы должны, значит, вниз спуститься с такими же злобными ногами и подняться с такими же злобными ногами. Ни в коем случае, если ноги начинают трясти, это может тактоваться как рывки. Рывки запрещены. А, небольшие наклоны, как вновь вес вас, да, как-то, получается, гуляет, и вы немножко, значит, получается, задёргались задергались вперед-назад. Если судья дает решение, что это не повлияло на то, что как бы, никакого преимущества не дало, тогда он может, соответственно, и закрыть на это глаза. Но фактически старайтесь сделать все четко правильно. А Спортсмены, кто сильно рослые, ноги имеют право чуть-чуть загибать. -чуть Скрещивать ноги запрещено, и в классике, что по теме, что вы отжимаете на у нас вес может отмечаться либо между ногами, либо спереди. Заводить вес дополнительный за ноги запрещено. Это внимательный момент запомните, потому что в многоповторке гирю отхватывать ногами можно, но при этом, опять-таки, скрещивать нельзя ноги. Запомнили, да? Все, также, если вы уметр разрешены, вот вы запрещены. Все, друзья. Держи, держи. Держи. Держи. Матвей Клабер, у вас Второе место в данной категории, статом 190 кг, занимает Сипанов Дмитрий. И преодолев порог 202,5 два с половиной килограмма, сумма Григория, первое занимает Михнин Сергей. Абонисменты нашим спортсменам. Очень достойный лифтат, а вы когда-нибудь спортсмены. Спасибо большое, друзья. Среди юношей это 90 кг, в штатом 190 кг, в штатом кг, в Первый день занимается Степанов Дмитрий. Итак, это уже следующий день, потому что вчера у меня кончилась зарядка на телефоне, я не мог снимать и находился под огромным впечатлением от всех соревнований, от того, что было. И, друзья, цель выполнена, я выполнил норматив мастера спорта и собрал в сумме 197,5 с килограмм это мои абсолютно рекорды с чистой техникой потому что я никогда в жизни не делал так чисто с таким весом если вы видели у меня был рекорд на брусьях 110 килограмм когда я кое-как там рывком выжил где таз практически не двигался то на соревнованиях я сделал эти самые 110 килограмм но именно в техниках которая правильная с небольшой даже паузой там все это было по красоте. А также подтягни, затащил 87,5 килограмм. Также полностью завел подбородок с небольшой паузой. И все это было засчитано, это личные рекорды. У меня было несколько попыток, получается. Первые попытки, что на подтягни, что на на брусьях, я успешно провалил, потому что не знал, как делать правильно по технике, я не совсем понимал. Но потом подошел к президенту федерации Арарату Гуляну, и он мне все объяснил, за что ему отдельный респект и огромное спасибо, потому что он был очень открыт, доброжелательный, и все спокойно объяснил, что не так, что можно исправить и так далее. Поэтому, друзья, первая попытка у меня, получается, была 80 килограмм на потянках я ее не сделал, дальше 80 зачет, 85 зачет, и дальше мне далась рекордная попытка, потому что я выиграл первое место в своей категории и сделал 87,5 килограмм, дальше, по-моему, или нельзя было, или я сам не пошел. Вот. Брусья тоже самое, 100 килограмм я не смог сделать, ни зачет по технике. Потом дальше 100 килограмм сделал, 105 килограмм сделал. И так как это было первое место в моей категории, мне еще дали рекордную попытку, я сделал 110 килограмм. Вот Рекордные попытки не идут зачет по нормативам, но они идут в зачет... Нет, они вообще никуда не идут в зачет. В общем, они не идут в зачет по нормативам и в категорию, но они тоже как бы есть, и это рекорд. То есть они засчитаны. Поэтому в сумме и на грамотах, там на дипломах у меня написано, в нормативе в книжечке зачетные 190 килограмм. Но по факту я собрал 197,5 килограмм. При весе получается 89,4. И как я уже говорил, моя цель была взять именно мастера спорта, пройти квалификацию в Питере для того, чтобы уже в Москве был выполнить на чемпионате России мастер спорта. Но я показал этот результат в Питере, и в принципе цель достигнута, моя детская мечта – выполнено, я хотел завязать со стритлистингом, потому что мне действительно уже надоел все эти движения, но вчера я поймал такой кайф от соревнований, я понял то, что я могу еще больше, и ночью, прям ночью принял решение пойти просто на безумное все или ничего и участвовать в соревнованиях на чемпионате России в Москве, для того, чтобы выполнить норматив, внимание, мастер спорта международного класса. Да, для того, чтобы мне, мне его выполнить, мне нужно накинуть плюс 15 килограмм в сумме, как минимум, при этом не изменив собственного веса тела и при этом сделать с чистой техникой, которую засчитают на соревнованиях официально. То есть для этого мне нужно будет, скорее всего, скинуть еще дополнительно жира и накинуть 15 килограмм к силовым показателям за внимание, 19 дней. Это будет мой, мой самый лютый, жесткий прогресс, которого не было никогда по силовым показателям за 19 дней. Примерно я понимаю, как это можно сделать. И я вчера разговаривал с Матвеем Златом. Это, кто не знает, самый сильный вообще человек по стритлифтингу в мире. У него абсолютные рекорды, гинессы и вообще всего, чего только возможно. Просто бешеный отриф от всех других участников. И он сказал, что это можно, в принципе, сделать. Мы с ним поговорили о некоторых аспектах по тренировочным схемам. И, в принципе, у меня тоже был некоторый план, но так как мы сейчас с ним скооперировались, есть план, есть время 19 дней, и мы начинаем работу. Поэтому Москва, жди, мастер спорта международного класса. Жди, есть шанс выполнить. Он сказал, что есть шанс, и я тоже верю. И мы покажем на соревнованиях, что значит быть одержимым. То, как сделал Матвей злату, установив мировые рекорды, также сделаем мы дикий прогресс за минимальное количество времени. Поэтому огромное вам спасибо за просмотр, если ты досмотрел до конца. Пиши в комментариях, что понравилось, что не понравилось, какие-то предложения, идеи касаемо следующих видео. Я обязательно весь свой путь я, конечно, буду записывать, как я прогрессирую, как это вообще все происходит, и сам чемпионат России, где мы выполним мастер спорта международного класса 18 лет. Тогда мне уже исполнится 18, потому что через 9 дней получается у меня день рождения. Или не через 9, сегодня у нас какое число? Сегодня 9, у меня день рождения 17. Значит, через 8 дней. Через 8 дней у меня получается день рождения. Так что, ребят, пишите в комментариях, что вы хотели видеть. Так что до встречи, Версия в себя, и все обязательно получится. Увидимся в следующих видео.